Банде Гурупадо дандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабху Банде Нитам Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Банде Радхика Чарна патитаананг павуны бхвешна бхью мукан кароти бачаланг пангунланг хетигрим яткепатама хене банди параметанандамадва бриндахви тусиде би Нараяно намаскитто норонче ива нороттамам. Девингсара сватингвасам тато жайо Кришна ктупадеше. Гаврия патрэшо пркаса неча. ракта гуру бхакти ਦ సధ పరిભਨ ਵष తੇਥ ಪदంਸ ਵਰంచਨ త సరయ భతਤਹ పత పਲ భਬਦపతం बਦੇ మहाపਰశతੇ చਰਨਵింద இపాਦ లਬਨखచਦමని Сарадхи ками кадан кипан Кришна Чайтанна Прабху Нитаананд. Шиаддхитагада Дхарси Васади Гавура Бхакта Винд. Кришна Чайтанна Кишна, Кишна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе. Ажану ламмита бху-жау-канакаводат, Санкиртана и капитаро Бишам бару дижавару бандеягат при я кару, карунаа бхутару. Кришна, Кришна, Кришна, Намами Ганьги Табапа Дупанкаям, Сура Суроире Бандито Гори Ниранта Рави Буши Таба Мавагам Нарайоно Приаманангамада Пахарам Барана Сипурапати Бхаджу Вишанатам Ваги Шаджоса Hare Кришна, Hare Кришна, Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Ram, Hare Hare Ташмат паратрам деви тадианам самарчанам. Арадхананам сарвешам. Бишнур арадханам парамет. Ташмат паратрам деви тадианам самарчанам. Горио госхи поти. Горио госхи поти. сарасвати госамитча гопубад. Параманшо так сказал, что моя просьба всем вам, чтобы вы исправили себя. Не пытайтесь находить недостатки в других. Это моя просьба вам. Не ищите недостатки в других я. Молюсь вам. Пытайтесь исправить себя. Как гуру, у меня есть у меня своя обязанность ругать буквально тех, кто следует мне. Я действую как ачария. Это моя обязанность. Если какой-то какой недостаток вас это моя обязанность исправить вас. Зачем кто-то пытается контролировать Гуру Зачем какие Зачем говорить какие-то глупости, пытаясь доказать кому-то, что этот человек возвышенная душа? Зачем пытаться находить недостатки в других? Кто-то воспринимает Ваишнавов как? своих э, конкурентов и пытается как-то навредить им. И вот сила Прабхупат говорит, что я действую как Ачарья. Это моя обязанность. Говорить что-то кому-то. Почему вы хотите контролировать других? Это нехорошо. Сила Прабхупад äh, просил, говорил, что мы должны пытаться исправлять в недостатки в себе. Это очень хорошо, иначе чем, а иначе вы обнаружили, что вы находитесь в том же положении или даже хуже. А И вот кто-то может пытаться проповедовать по всему миру, но в итоге вскоре обнаружит, что мало того, что ничего не достиг, еще и деградировал. И вот если... И вот некоторые проповедуют всякую неправильную седанту, всякую ерунду. И, и даже если им сказать, обратить внимание, что... То, что они говорят совершенно неправильно, такие люди, мало того, что не прислушаются, еще и будут гниваться. И вот некоторые привержены какой-то политике, как каким-то организациям и забывают об абсолютной истине, которая принесена с Чилой Пархупадой и Багдисиданде Пархупад говорил, те, кто Вайшнавы, у них нет, не может быть никаких недостатков. Сила Прабхупада говорит, что Вашнав, он наш поклоняемый объект, даже больше, чем Гуранга или Нитянант, или сам Кришна. Вашнава не более поклоняемый, чем Кришна. Мы можем поклоняться нашей Гурварге всем сердцам. Те, кто находится в наставнической преимущественности силы Прабхупады, мы можем поклоняться каждую часть секунды. Мы с... должны... Я, я совершаю арати. Группат под каждую часть секунд, и в тот момент, когда я прекращу совершать ему арати, я паду по дому сумасшедшему, буду стремиться как к какой-то дешевой материальной славе. Верховный Господь, Он наш поклоняемый объект. Почему? Поскольку Кришна пришел в форме Группат-Падмы Кришнам ванды-джагат-грум. Но Кришна читания ванды джагат, Кришна, читание, банди -джагат если мы скажем, это более практично, поскольку Шастра говорится Кришнам Банде джагат -груп. Кришна ванды джагат, Кришна, -джагат но все же люди не могут понять. Кришна Вандед Джагадгурам это правильно, но мало кто может понять характер Кришны, но потом более точно сказать Сикришна, читание Ванде Джагадгуром или Нитянандам, или Гуранга, что они Джагадгуру. Не, не каждый может понять лилы Бхагавана Си-Кришны. Вот это селили, мало кто может понять. Они слишком возвышены. Вот Бхагаван, Верховный Господь, шикришна Махапрабху, наш поклоняемый Господь. Но если мы поклоняемся, наш группат подмет, Гуруваги. И вот Вишна Радхана, первостепенно, изначально Вишну Татва это Кришна или Горанга. И вот если мы скажем так, это более практично. И вот Гурадга Адга Махапрабху, наши поклоняемые объекты, те, кто наши Гурварга, они тоже поклоняемы. Если я люблю моего Гуру Адга, подумай, если кто-то оскорбляет нашего Гуру Адга, Шила Мадга Самахараджа или Шила такой человек глупец и негодяй, если я люблю Гуру Адга, я должен любить. Наша Гурварга, наша я не... снова и снова повторяю, те, кто находится в преемственности из Шилы Прахупады. то есть те, кто не отклонились, именно находятся в его преемственности, те, кто исповедует и следует его учению, поскольку физический человек может получить Хринама или Дикшат Шилы Прохопады, но ничему не следовать, и вот надо это иметь в виду. Вот мы не собираемся оскорблять каких-то Гуру ваичнов, но мы хотим утвердить седанту в соответствии с наставлением Шила Он говорил то, что ложные саду должны быть выставлены на свет. Те, кто ложные саду стремятся к лапче Пудзе практически и практически игнорируют Гуру -варгу. все они и такие ложные саду должны быть изобличены. И вот из Сандарп есть такая седанта, если я люблю под Падмол, или если я игнорирую, гурпат, если я игнорирую Гурлагу, как Шишипалу говорит Кришна, что Кришна даже не человек, он пытался его всячески оскорбить, но поменялся с Расвати, это было правда, Говорю, говорил, что никто не знает, как ты родился, непонятно от кого, непонятно как, где, но он так поносил Кришну действительно, никто не знает, как Кришна родился, он Верховный Господь, кто может сказать, что он где-то родился в конкретном месте? И вот Шишипал всячески поносил Кришну, но Вишанна Чакарати пишет Шудесарасвати, она сидела на старой языке Шушипала. То, что он говорил, это принимало такой должный смысл. Хотя Шишапал говорил всякую ерунду, но мы... бы ну, это оказалось правдой. И вот если объяснить про значение его слова, вот это, например, стабдом, значит, стабда, значит, кто-то слепой, глухой и немой перед возвышенными решениями. мы должны выражать почтение. Если Кришна специально выражает почтение всем, пытайтесь понять. Кришна, Он выражает почтение всем, чтобы дать нам урок. Грандамаха показывает нам, как мы должны выражать почтение не Нади и Гуру Архи. на самом деле, если вы посчитаете, можно обнаружить, что нет никого, кто мог бы принять поклон Кришне. Никто не поклоняем перед Кришной, это Кришна должны все поклоняться, да. но Кришна, кому же может поклоняться Кришна? Он Верховный Господь. Это стабда, значит, как я могу привести пример Шанка Бхагавана, это более просто. Шанкар Бхагаван сидел на открытом собрании и все речи Муни, они... И Дакса Паджапати вошел в комнату. Я могу более подробно объяснить какой-то день, чтобы доказать, кто совершает ваш апаратху и каково состояние такого человека, который оскорбляет вашну. Много раз я говорил, что во всем мире мы должны обсуждать Гурутату, Вашнава Татву и Вашнава Парадху. Много раз я говорил. Я вот я просил Вашнава говорить о Гурутату, Вашнава Татву и Вашнава Парадхах. И вот. и тогда весь мир, слушая это, он, они могут исправиться. все. Но люди обычно настолько слепы, что если говорить об абсолютной истине, то они не, не, не могут потерпеть этого. И вот, если... И, и вот я проверяю себя всегда каждый момент. И к этому чуть позже вернусь. И вот Шанкар Бхагаван он. И Дакша Паджа подъехал. Дакша Паджа пришел и начал говорить всякую ересь. Сказал, что тут выглядит как обезьяна, глаза не обезьян. И по поводу Брама я вынужден был отдать ему свою дочь в жены. И вот это... Такое состояние людей, которые совершают Вашнама аппарат. Те, кто оскорбляет Вашнама, вот как такие люди, думают, что Шанкар Бхагаван бесполезен вести, себя они умеют. Занимается чем попал и вот это, он так произнес, произнес такие слова перед а, всем собранием и сказал, что вынужден был отдать, отдать свою дочь жене такому бестолковому человеку, который не моется, мажется трупным пеплом, живет в крематории, такой в общем бестолковый человек. И вот те, кто в саду, те, кто следуют чистому и Ачаруну, они. Ну, в общем, вот, ругал это все, что ведет себя как попала. Почему? Поскольку Шанка Шан Бхагаван сидел там. А, а он ожидал, что этот Шанкар Бхагаван станет выразить почтение Ему. И вот... не э... И вот Шанкар Бхагаван был оскорблен этим Параджапати дакши но ну, хотя из там мы знаем вот этот стих, что... Шанка Бхагаван, он из ващинов, но этот Дакши говорил всякую ересь. А почему? Потому что тот не встал, когда тут пришел. И вот Шишупал так обзывал всякими словами, как стабда Кришна. Как ну, стабда к Шиви тоже относится, кому он может поклоняться, он лучше всех. Все же он не думает так. Бхагаван Ответил Парвати, я сидел, вот он зашел на собрание и ожидал что я встану, поприветствовав его, но, но Деви, Деви, те, кто находится на таком положении, те, кто созерцает лотосные стопы Кришны в своем сердце, они выражают почтение всему миру, им не обязательно вставать, как обычным людям. И вот они сидят и думают о лотосных стопах Кришны. И это значит, что они уже выражают почтение всем. И вот здесь Шанкар Бхагаван, он а, а, пример стабды. То есть он ничего не говорил, молчал, хотя в соответствии с этикетом и правилами приличия он должен встать, поприветствовать. Поскольку вот этот э, Шападжападжан чуть но старше, поскольку он э, не отличен от Вишну, он Бхагаван, и вот он выразил почти не но в уме ему не нужно вставать. И поэтому, когда Шападжапал говорит, там да бачал, бачал значит тот, кто говорит всякую ерунду бачал значит тот кто не может контролировать свою речь но здесь Он говорит. Тот, кто не говорит никакой ерунды. Каждое слово говорит Кришна или Гуранга, все очень важно. Понимаете, и вот таким образом нет уверенности в его рождении, но это сарасвати -сара она прославляет его Кришну. И таким же образом, когда какой-то Ачария говорит, что все его, братья в Боге, негодяи мошенники, даже не люди. То я могу сказать, ну... То есть, можно... Э... <со> <план> ну то, что действительно можно подумать, но если я посмотрел с другой точки зрения, что если он говорит, что они не люди, его братья в Боге, то действительно они не люди, они пришли с духовного мира, в отличие от некоторых, что сам Бхагаван послал своих спутников. И людьми их называть нехорошо, то есть он хотел их оскорбить, получилось наоборот. И вот э, Ширапафхупад говорит, Бхагаван, он уже э, послал своих спутников на эту землю проповедовать. Учение Шимана Махапрабху, если кто-то заявляет, что они всякие негодяи, не люди, то э, с этой стороны правильно может таких людей воспринимать как Шикшагуру в негативном смысле. То есть, они показывают, как нельзя делать. И вот много раз Гурлупат подма говорил, если кто-то говорит не и вот в Багава есть пример Стриданди Саньяси И вот всякие люди обычные обычно издевались над Ним, поносили Даже испражнялись еду, которую Он готовил Но все же ничего не говорил, он не возмущался Он думал, что все прямо или косвенно делается Бхагаваном. И вот Группад Падман хотел дать нам урок, что не совершайте никаких вычинного аппарата, может, если вы не можете совершать баджан, это хорошо, делайте, как можете, но не совершайте вычинного аппарата. И существующие эти ваш напара в читании Бхагавари, в читании читам говорится, даже Шанкар Бхагаван. И вот в читании Читамрити говорится, даже Шанкар Бхагаван. И вот те, кто держится. То есть, даже если Шанкар Бхагаван совершит Вашнава будет наказан без всяких вариантов. А что говорить о нас с вами, чистый Вашнава? Никогда, э, никогда не хотят никого поклонения ни от кого, никаких пожертвований. Никаких знаков почета. Только они просят вас пытайтесь следовать Сиданте Вечера. Силы силой Прабхупады. Бхакти Сиданте Сарасвати. Это моя пранами. Это моя просьба вам, всем вам. И это моя пуджа. Это моя подлинная пуджа. Поскольку Вайшнав не отличен от, от Вапы и Вани, Вашнав не отличен от своих вани. Даже Ванисева более важен, чем Вапусева служение телу. Ванисева служение учению, наставлениям, это более важно. Вот совершать Ванисову гораздо более благоприятно. вапусова конечно, тоже важно, но Ванисово гораздо более важно и значимо. И вот я никогда не могу... Я никогда не оскорбляю никаких гуровочных. Я говорю об абсолютной истине. Я могу основать Сиданту, Если Сиданта какая-то неправильная, написано кем-то. И вот Бхагаван, он поклоняемый Господь. Наш Гурага, они тоже поклоняемый даже. Однажды Бхангасе Махарад и другой брат Бога. Не мне ну, не борется, никак не, не, не, не спорят друг с другом, чудо там непонимание какое-то. Вот Шила Павхупад позвал Бонду Гуса Махараджа, еще кого-то там, с кем он чем-то недоволен был. Вот Сила сказал, Павхупад сказал Бонда что вот тот прославил его ну, своего этого оппонента. И вот что-то... Ну, в общем, что-то они там поругались. И вот он просил, чтобы они прославили друг друга. И после этого Сила сказал тому, чтобы он прославил Бондову Гусем, Таким образом, вот, проблема разрешилась. Нет ничего более опасного, чем врачного аппарата. И, и вот, вот эту тему я буду обсуждать в дальнейшем. И, и вот Джадабхат вот, говорит, я, я не... Боюсь никаких <говорит> никакого оружия, даже этого полицейского, не Шанкара, не его отрицутся. An, uh, <просы> я не Жакша, боюсь Жакша, я Жакша, стрелы, якши. Jakha, jakha, jakha is a, a goddess, of, goddess of riches. But be careful, They have, those are black money, Follow. and money. <связать> Лакшми Девина, богиня, удачи. и как олицетворение этих белых денег, скажем так, честного заработка. А Якши, это друг Шанха Бхагавана, Бхатравана, он наоборот олицетворение всяких грязных, черных денег, скажем, скажем так. И, и вот Джада Барат говорит. Наш поклоняемый Господь Нитинанда, и наша Гурвага, они более поклоняемые чем Бхагаван. И те, кто имеет. И те, кто Шикшигура, нет, Шикшагура не тоже поклоняемые Это наша Гуру Варга и, и наша Гурварга. И вот наш Джива Гасами говорит. Дживаго Семпад говорит, пишет в Сандарбхе. Дживаго Семпад говорит падме, не не нарушая мою изначальную Гуру Севу. Если по указанию Гуру Падхадми я могу видеть чистых Гуру Ваишнавов и им, это более практично для меня. Я могу достичь великого успеха. И вот Гуру по указанию Гуру Гуру. <же> и вот Гуру Татва не значит все что просто кричать, Джайгуру. Как понять? Гуру Татва это не знаем. Гуру Татва не знает. Не значит, что мы можем поклоняться Гуру Патпадме и как-то игнорировать или оскорблять Гурваргу. Нет, это не так. Так или иначе, все наши Гурварга, Шикша Гуру, Дихша но все теми, кто находится в приемственности Шрилы Прохубады, Бхакти-Сиданда-Сарасвати, всем сердцем, автоматически. Если мы преданы им, то мы будем автоматически прославлять их. Но если у нас есть какая-то неискренность, лицемерия, то мы не сможем искренне прославить нашу Гурваргу, это будет невозможно. Чистые вашнавы никогда не оскорбляют Гурувагу и Гуруваргу в, в то же самое время внешне. И вот Чила Паххупат говорит, что внешние те, кто Мои ученики, они не есть Мои ученики, поскольку чистые гуру никогда не делают учеников, они делают гуру. Пытайтесь понять более точно. Завтра вечером я буду говорить об этом сегодня времени не так много. И вот чистые гуру никогда не думают, что они Мои ученики. Они Чистый гур никогда не думают, что его последователи, его ученики, нет, они видят их как Гуру-Варгу. Хотя кто-то может возразить в общем дали посвящение, но нет, я думаю, что они моя Гур-Варга, Шикша-Гуру, поскольку я узнаю много от них, и вы ругаете меня, поскольку вы вокруг меня, вы защищаете меня от Майя. Если вы не защищаете меня, я могу упасть в Майя. Майя вокруг, и это Даршан чистый Гуру То, что вы всем мои Гуру, поскольку вы защищаете меня, если я делаю что-то неправильное, какую-то ошибку, то тогда <соединяющие> вы можете сказать, что совершил какую-то ошибку, но и поэтому мой характер, этикет и все остальное, поведение, принципы должны быть идеальны. Не каждый может, конечно, следовать, но <соединяющие> некоторые могут. И вот вы все, мои, моя Гурвага, вы защищаете меня от возможного падения. Вы даете мне возможность воспевать славу Бхагавана и Гурваги. Я обретаю такую возможность, и я защищаю себя. И таким образом Парамхамса Гуру Ишнаб, никогда не думает, что вы ученики. Они думают, что вы Гуру. И вот суть. Почему? Иногда а Гуру, он исправляет своих учеников, ругает. Но это подобно Чинтебеда Веда Татве. Гуру Датва пытаетесь понять. Пытайтесь понять это Гуру -гур. и ученики, подобно этому. Кришна и весь мир, как ачиндхабьеда бьеда татва Саня Кришна и весь мир, все творение, оно а, а основывается на ачиндхабьеда бьеда, бьеда Татва И Тачи, же Прагамаса Гуру, когда он ругает кого-то, также думаю, что они показывают не пример, чтобы я вел себя идеально не совершал, никаких ошибок. И вот в вот, очиньте беда подлинный подлинные гуры, подлинный ученик, они не отличны друг от друга. Но мало кто может сейчас это понять. Нужно продвигаться, разрушаться по духовному пути. И в тот день, когда вы осознаете, что сад подлинный ученик, кто, как Шилавамана Гусема Хра, что следует своему городу полностью без остатка, без малейших отклонений. Он следует полностью. Даже в сотой части процента отклонения нельзя найти. И в этом случае я готов сказать и могу сказать, что Кешава Вамана Рупа. И я говорю правильно, сюда Кешир Махарадж, он пришел в форме Вамана Махараджа. Кешива Вамана Ваманарупа. Это значит, что тот что совершенный ученик. Это значит, что подлинный ученик, настоящий ученик, настоящий ученик его гура, они не отличны друг от друга. Много примеров я могу привести, как я могу такой пример привести. И вот Кришнадарский вираж Госвами. И вот Кришнадарский вираж Госвами. Кто написал читание Читамрису. И те, кто не выражает почтение Нитянанде. И... И вот э, here, он пришел сюда, он тот, не отличающийся от Нитянанди. Он, он был, и был он настолько дорог Нитянанди, что был, был, был не от него. Минкетан Рамдас его звали. -рамдас. Он ходил кнутом. С... С... С... С... С... С... С... С... Если на кнутом, кого-то бил этот человек, обретал Кришна Праму, которой невозможно было достичь, совершая баджан тысячи жизней. То это некий Рамдас просто ударяя кнутом кого-то. Такие люди обретали Кришна Праму. И вот читание не читай, говорится. У кого-то есть деньги, могут купить читанье читамлю, но этого мало. И вот мелкий Рамдас говорит, это целого Сута, что не встал, когда Баларам пришел в Намишаране. Это очень обширная тема, но когда все успеет. И вот Баладев посещал различные течки, когда пришел в Намишаране. Он сказал Ло Махаршану сути, и что тот не встал. А тот говорил Бхагаватам и много сиданты. И, и, и его сын Сутадевгасвами, Алло Махарша, слами. его сын Сутадевгасвами, Су кто произнес Бхагаватам перед Шукадевы Гаса и... в... перед В Намишаране перед Шаннак Шанатаной. Видите, имя Шанакади Риши. Там было более восьмидесяти... тысяч Риши -муни. И вот это сын... Сын... Судадев... Га... Сын, вроде, Суддав И тут не, не встал. И вот Баларам взял травинку. потом зажал зубах и... В mm. общем, mm. знак этот какой-то был. И вот э, этот Лома Махаршасута, он ожидал такого, такой милости, в ничьи он. Mm. В общем, он был вот, дорогим он, с но как-то вел себя неприлично или как Читракетту Махарасу никакого овощного прадхи не совершил перед Шанкаром. Он потом, по проклятии жены Шивы, родился как Виттасу. Читакита Махарасу и вот он хотел, он был другом, близким другом Шанка, братом Боги, хотел так по и испытать его терпение, но жена оскорбилась и прокляла его. И вот они были оба очень камертонкрашенные. Внешне это может выглядеть неважительно, оскорбительно, но это не было но так. И как мы знаем, что читракету не совершил никакой военного аппарата, и каково свидетельство этому? Откуда мы знаем, что так грубо? Внешне сказав Шанкару, что жена у тебя на коленях сидит неприлично это, но не совершил оскорбление. Почему? Признак важный, то, что уровень его сознания не упал. даже родившись демоном Бритасвором, все же его сознание было что, так же высоко, и поэтому он он вел себя как велики преданный. И Индра. Он был сумасшедший. Тот, кто он этот Вейтрасу с Индрой в течение года на берегу реки Нармада, на берегу Кача, это место, не все там были, вот Махараш был там. Так в течение года борьба происходила. Индра чувствовал себя уставшим, а Вейтрасу говорил Сиданто, даже когда две руки Вейтрасу были отрублены. Он, все равно продолжал говорить Сиданту. <связано> как великолепно! Индра был буквально сошел с, -с, -с, -с, -с был так впечатлен. Ты демон? О как ты можешь столь... Великолепно говорить о такой тонкой седанте. Ты внешне выглядишь как демон, но откуда у тебя столь возвышенная седанта? И вот Индра был впечатлен его словами. Как это возможно? для Тебя mm -hmm. оставить это настроение демонов и стать такой великой Личностью Махабоуши. Твои слова подобны словам великой Личности, великого преданного Ты говоришь, ой да, это не время. И вот он говорил, Индри, убей меня, я хочу оставить это тело и отправиться к моему Господу Шанкаршане. И Индри чувствовал себя неудобно, даже выронил свои меч. Это как бы смешно выглядит, очень позорно. Он выронил свой меч из рук. Вритаса сказал, сейчас не время стыдь, стыдиться. Давай, бери свой меч, подбирай и давай, убивай меня. Этот меч, он особый меч, сделанный из костей до дичи. Это долгая история. И вот из костей чему я был ты сделан. Ты можешь достичь успеха, <сосе> убей меня. <сосе> И он сказал, о Господь, я хочу видеть твои лотосные стопы. Я чувствую э э, жажду, потому как, как увидеть твои лотосные стопы. стопы, как теленок труп, плачет, хай -хай, хай -хай, когда он голодный хочет материнского молока. И, или птенцы кричат, плачут, просят мать накормить их, ждут, когда мать придет и накормит их. А без матери они беспомощны. Как какая-то героиня ждет своего героя, плачет о своем возлюбленном. И такая долгая разлука. И он хочет. И также Витрасова хотел увидеть лотосные стопы. Верховного Господа Инда был восхищен и сказал, как это возможно для тебя. Ты оставил все свои демонические настроения, выражающие настроение Махапауша Вачного. И вот Махапауш. И это не было скобительное, но чьи-то случай долго, совсем другое. И, и, вот и вот, если я с... не смогу поддерживать свое тринадцати, свое смирение, то я не смогу говорить так. Если yes, я не смогу поддерживать восприятие, so, то я не, не смогу your, говорить такие великие слова. И вот я надеюсь, все... И вот... Ну, на компромисс Сидданта я не пойду. Если кто-то считает себя скаблюдом, Я это его дело. И И вот. не, не все, конечно, при, принимают, малое число людей принимают моих седанту, но это не удивительно. И для этого даже этого малого количества это более чем достаточно для меня. Если я могу изменить все сердце, поскольку я могу дать вам пример, как массивная проповедь, это такой нехороший термин. А как математически я могу доказать, что массивная проповедь ⁇ это ложный термин. Только Шичатани Махапрабху в случае Шичатани Махапрабху он мог. Давать подлинную милость всем, но другие такую не способны делать. Как я могу привести пример С Гукарна? Вы слышали имя Гакарна? И вот Гукарана Махараш на берегу Тунгабандра Нади. И вот прославление. Багаватам как говорил в предыдущей прошлой массы, если ситуация будет, я могу больше говорить. И даже Багаватам, если слушать 10 раз, но ну, каждый раз новые седанты какая-то открываются. Багаватам подобно бриллианту. Бхагаватам оно подобно тому, если обсуждать Бхагаватам с каждой стороны, можно всю жизнь обсуждать и не закончить, поскольку Бхагаватам она не отличная от самого Бхагавана Си -кришна. И вот пример могу привести на берегу бадры реки Гакарна Макараси, говорил Бхагаватом кому? Дандукари. И вот Гакарна Махараш, он сидел на Вьясасане, говорил Бхагават Более детально я в дальнейшем расскажу, я не забуду это. И вот Гакарна говорил Бхагават перед тысяч, тысяч, тысячами человек, и там говорится. Гакарна говорил Бхагават перед тысячами людей, особенно. Для Дандукария. А он на Дукаре сидел, он был этот привидением и сидел в бамбуковой дырке. И вот в Бамбуке там, там он полый, и вот он там сидел, иначе воздухом его сдувало куда-то. Но он был такой в форме привидения, поэтому приходилось как-то вот так приспосабливаться. И вот после того, как Бхагаватката закончилась, Гокран Махарадж, он увидел виман. Божественная колесница снизошла, чтобы этого Дандукари забрать в духовный мир. И вот Дандукари, он принял четырехроку форму и сел на этот виман. И э, у нас, как у, куда, куда, почему один всего, это один Виман прилетел. Тут смотрите, сколько людей слушала. Все преданные слушали Харикатху, Бхагаватам. А почему один только этот Виман с Вайкунхи прилетел? И вот Вишнудуты спутники Вишну сказали, на самом деле они все слушали, но не смогли переварить это все, принять, осознать. Вишнудуты сказали, да, тысячи людей слушали Боготу, но никто не осознал ее. Никто не думал, что им нужна харикатха очень сильно, но только один Дандукари понял важность харикатхи только и только. Дандукари, он мог понять абсолютную потребность в Багове, Там, поскольку он хотел быть спасен, Он молился о спасении и, говорится, Дандукари плакал перед Гокарная, и потом Багва там началась. Гокарна Макараш сказал, я уже предложил в Гаи и тебя, но почему-то не был освобожден тогда. Ну, сложно тут много оседантов, сложно не думай. Но... То есть, нет, опять же, не значит, что толку нет предлагать Пинду в Варанасе. Нет, Сидхантандога и он хотел предложить э, э, э, это, Пинду с э, э, Готра имен, именем. Но Дандукари был с другой Готра, как моя Готра была в Сандиле. Сандилья Готри, сад Сандилия, Риши и кто-то с Кашьяпо Готри, может Риши, быть, какой-то Риши. Но... И вот, Но сейчас мы все в, в очью Готри. И вот Дундукари суть там, что Дундукари, в общем, не тот Годри предложил Пинду, но в прославлении Боготам, говорит Гукарнаджи Махараш, говорит, То есть этот Дандукари говорил, что я настолько опаджи, что даже сто раз предложить пинду за меня, и тот он не спасет меня. И Гакарна, когда он вот эту всю пинду предложил, вернулся и ночью этот Дандукари в форме приведения пришел и плачет, тот спросил, кто ты. <говорит> и вот Дандугари как-то беспорядок наводил, стучал, как-то хаос наводил. И тот спросил, кто ты, я твой брат, как, как откуда? Тот сказал. Браммттом, Наситтом. Так вот он, вот Дундукариский. ахамбха та What speaking? Ахамбха. If you don't understand Sanskrit, still you can realize. Very easy. Ахам, Ахамбха-та-тодиошми. Дундукарити-на-та. ахамбха Your brother, brother. Я твой брат Дандукари. Я вот из-за своих деяний попал в такое плачевное положение. И спаси меня, пожалуйста. О, океан сострадания Вайшнава, спаси меня, Вайшнава, они всегда милостивы, никогда не завидуют никому. Вайшнава всегда думает о всех дзватмах, даже о муравьях, о комарах и прочих насекомых, даже о них он думает. Если кто-то говорит, что наша Гурвага завистлива, то это говорит только о том, что те люди, которые так утверждают, они сами завистливы. А наша Гурвага, она совершенна. Как я могу сказать, что Шиламадра в Госвей Махарасе завистлив и Шидарда в Госвей Как можно такое говорить? Даже Бхагаван не может а, а, отплатить таким воздушным преданным но если кто-то говорит что они даже не люди то это говорит об уровне говорящего что он сам такой но он не, не сам такой, а без такого человека в общем и вот сегодня день ухода Бхакти Шоуда Аша Махараджа И любое количество славы недостаточно, чтобы прославить его Но все же я попытаюсь его как-то прославить И он был ученик Шилы Павхабада Он родился в Бангладеше и в то время в Индии, не раз, не, не, еще не разделена Индия была. И вот по просьбе каких-то врачновов я написал его жизнеописание. Чатрадыр Бималапрасад Бимала для учеников, студентов Чатрадыр Бималапрасад на Бенгале. Я на Бенгале книгу написал Чатрадыр Бималапрасад для учеников. Жизньописания Бималапрасада, когда Сила Прохопад был брамачари в малом возрасте. Когда Сила Прахупад был малым, все, что он делал, я описал вот в этой книге. И Чатрадар Бималапрасада, также там было раздел, где говорилось о Бутаврит Брамачаре. Его звали Бутаврит, Бхахи Шуда Аша Махарадж. Его имя Бхахмачари было Бхахи Ашамгасой Махарадж. Его Бхахмачари-Ним, Бутаврит Бхахмачари. И вот он был настолько прекрасен. был очень ну, прекрасен подобно какому-то великому герою. Очень высок. И фотографию к сожалению, я забыл принести. Завтра Махарас покажет. И вот он был в Калькуте у в Кальгутском университете учился. Школу закончил в своей деревне, а высшее образование в Кальгуте получил. И вот же жил он в общаге. В студенческой общаге. И вот это на колледж 3 он жил, ну когда учился, но это я кратко говорю, если подробно говорить очень долго займет, но так или иначе мы можем понять его славу, этого великого Ишнава, хотя я знаю, что мало кто знает его имя во всем мире, почему они не знают о его славе. Если я успешен в том, чтобы прославить мою гороваргу, если я в том, чтобы мою Варгу, образом сегодня или завтра. Если я смогу. Mm. Вот как в случае с Читанием Махапрабху, когда Ши Махапрабху говорил Сидданту перед Пракашанандой Сарасвати. Сколько примеров? Много тысячи примеров я могу приводить. Читание Махапрабху говорит перед Пракашанандой. Тысячи Майвади. Только Шананда, он гору 10 тысяч учеников, что говорить об других Майваде, они все там были, тысячи, и вот все читания Махапрабу он э, смиренно себе вел очень, и вот они говорят, ты выглядишь как браман, как сам Нарайна. И вот Махапрабху хотел утвердить чистую седанту, он хотел раз... получить седанту. И... и хочу напомнить вам также, что сочетание Махапрабху один за одним хотел разделить раз... моего седанта и утвердить седанту, правильно ли это? Да. И после этого Пракашананда что говорил? Пракашнанда говорил, хорошо, говорить, это действительно так. Мы находимся в этой сампраде и в соответствии с сампрадей. Мы увидим себя так. Пракашананда в то время был. Luckily, unluckily, in uh, the English translation of that Nilachar vidanta, Vedanta, only translated, but one man making a delay to check out, I can give it to you. After that, I can hand over to you. You can final check out, you can publish. So nice. So, Prakashalanta was bound to, uh, bound to confess. Well. И вот пока Шананда принял его слова, сказал, что да, <служивание> действительно, он согласился с ним. То есть Сиданту когда-то что утвердить это правильно. Вот Махарадж написал книгу «Бочи одного общества. <служивание> вот такая... 12 лет с половиной <служивание> назад, Махарадж. Написал ну, ну, какую-то книгу, это протест. Книга называлась Независть, а попытка найти решение», как-то так. Но, в общем, эти люди так и ничего не сделали. Братья Макрач был очень восхищен, читая эту книгу. И благословил меня, никто не может печатай и не больше ничего сказал. И вот много. Но в чем сложная книга на виндальском языке с очень изысканным языком? Сложно. Не все могут ее перевести и даже прочесть. Какая-то другая организация тоже грозилась ответить, но много лет прошло, и ничего не это... Не отвечу. И вот, что я говорил сейчас о Шанкрачаре. И вот Махапрабху он утвердил седанту, но пока что надо сарасвати. он стал личным и вот его, его свалил а, потом он, можно по нему сказать и вот он танцевал воспевая святые имена он, его покашенан извинил да, своего сиданто он понял что при был вынужден говорить о моей но не каждый может осознать, не каждый имеет открытое сердце, чтобы признать, что их ачария ложен и говорил неправильно. Из-за лицемерия мало кто может это признать. Сердце — это одно в уме, другое, на словах третье. Кто может понять? Я сидя на не говорю. Что? Некоторые люди знают, что я говорю все правильно, но это сердце, но сделать ничего не могут. И вот это, это, об этом я в дальнейшем буду говорить. И вот с полным энтузиазмом я буду обсуждать эти темы. Кто может принять Сиддантовича в Если бы был здесь и говорил Харикатху, приняли были эти люди Шилу Павхопада. Нет. Они готовы пригнять какого-то глупого, бестолкового чая. Но говорить Харикатху подобно огню. Против тех, кто оскорбляет Вашнаув, это наша обязанность. Если я не делаю это, я паду. Когда Рагунададгасвами был оскорблен в Раджавасе, внешне в Раджавасе не был в Раджавасе, просто жил там, с человеком Прабхупад начал поститься 3, 4, 5, 7 дней он постился, не пил даже воды. Да, об этом новости распространилась по всему вредовому Радакунде, что одиночали опоститься. Почему? Потому что какой-то пандай ляпнул, что Рагуна Дазгасай родился в низкой семье. И поэтому Рагуна Дазгасай прикасался к нашим к стопам, наших отцов. И вот поэтому Балла, пыль со стоп наших предков. И вот человек упадал, что как Ачарья я слушаю такую ересию. Как я живу? Как я еще жив? Я лучше оставлю тела. No И party. вот он no начал fire И вот They're и вот еще какой-то ну, человек, занимающийся просто чарик, говорил, что Бон ну, Махарас, ну, хотя он родился своей семья, но он ну, шудра. Вот, вот такие люди. Но таких людей нет никакого. Люди, которые такой такую есть, нет никакого права занимать пусть ачарья. А, И Бхагава вот, там, вот когда Шакара Бхагаван был оскорблен, дакшей. И вот э, сказал, что можно сделать в таком случае, либо уйти с того места, если вы не, не можете. Если у вас есть сила, можете ответить должным образом, и, и чтобы человеку стыдно стало, и третье можно умереть оставить тело там. И вот Павлати, она зажгла свое тело Павати в юридическом Деви огне. Павлати Деви это наша Гуру. Ищела Бхакиван так говорит. Павати. You can find it everything. Either you can go up from that place or you can be fitting answer. By the power of Prabhupada and Bhagavan I can give I can be fitting answer. If I am living more ten years, I can finish the problem. Ten years, twenty years, how many I can go on speaking about this? Someday they can realize that Pukasananda но я буду говорить о правильной седанте, чтобы люди поняли, что есть что, и когда-то, если их удачи достаточно, они подобно про Кашанади поймут, что их, их как, эти, как такие очари были неправы. Какие-то люди хотели меня убить Итак, за это, что то, что я говорю, я готов церкви. и знаю, что Бхагаван, он защитит меня. И вот Парути такой совет дал Пракошана Дасарасваде, признал, и что его предыдущий Ачаря, Шанкар Ачаря, был неправ. Не он говорил всегда какой-то Майаваде, но это неправильно. А то, что ты говоришь, это правильно, но мало кто может признать твое учение, поскольку люди движимые мои, они знают, что я говорю правильно, но не каждый может признать. Я вот говорил. И вот во время коронавируса какое-то письмо пришло hungman. к Махарадзе. Два судьи с Южной Индии, но никакой как бы сами... В общем, какие-то вредные получили посвящение группы. Они любят меня, но нет у меня связи с ними. И вот они написали, что у нас обширное знание у юриспруденции, но не знаем, да. что это разница да между вы? грехом, криминалом и оскорблением. В чем разница? Кримсайн и офенс. Ну, как-то так по-русски, надо словари смотреть, ну, как бы, грех, какая-то офенсия. Право на преступление и право то есть в чем разница? Вроде бы синонимы, но Махарасим ответил, они были очень благодарны, возвещены. тонкая разница в, юри, в юриспруденции как-то это ну, похоже, но вот, ну, с точки зрения вещнавской вот, немного по-другому. И вот Бхакти. И you know, um, uh, eh, вот там кир, в общем там кир на надо пообойдено, что ли И вот я проверяю себя тот, но, кем я был 15 лет назад, живем довольно и сейчас, тот же я или нет. И вот Махарасуд вчера завис. Обушел а, аб, аб, в Риндаван да, днем, днем, причем 24 километра, чтобы проверить себя, тот же он или нет. И вот Махараджи обошел рады будущей Макунду 108 раз, 4, 4 дня заняло, чтобы это все, 108 раз их обойти, там, сколько там километров, 300 метров, обходить это в 100 раз соответственно, больше 100 километров. Вот я не хочу отдыхать, и вот я, Махаджи говорил, харикатху в Харидваре пару дней назад и потом во внедавание. Потом совершал парикаму. Босиком, ну, поскольку привык босиком ходить, я жил на гаватхане, когда каждый день совершал парикаму, иногда два раза в день даже. Первый – за выздоровление с Чилобакки в разы. Второй – еще за благо какого-то овощного. Мы часто просили помочь, что там кто-то заболел, And кто там какой-то ну, человек без бюстнова достал. И вот мы yeah. хорошо так, за, yeah. <laughs> за благо многих так... Я ходил в царь Гавадхана, поскольку я хочу следовать стопам Шилбхакти Дай Тамаду Они настолько милостивы, а я столь незначительный относительно их. Если буду говорить о их милости, то я очень незначительный перед ними, но я все же проверяю себя. Биндаван — это мое родное место. Я там, а, Махарадж там жил долгое время, говорил харикатху иногда. И вот Махарадж Киртона Надабрабу, он раз давал Патрике календари, и вот, в общем, кому-то попало это. Патрика календарь, он прочел там. Там были слова Чила Прабхупады, он прочел пару строк. Kind of и сказал, никто не мог написать такие строки, такие слова, такая сила исходит от них. Вот он прочел всего лишь несколько строк, и почувствовал эту огромную силу, и решил, что я должен встретиться с этим. Человеком. как вот я тоже однажды во вредовне зашел в какой-то книжный магазин и увидел изображение Шилабаки Баки В Пури и понял, что это мой гуру. Мой гуру Дев, я понял, мое сердце сказало, что это он тот, кого я искал. И, тот, и вот он тоже, так, почти несколько строк С статьи Шилы он понял, что это мой гуру. От этого он был в какой-то ик миссии Рамакришна миссии, но когда он прочел несколько строк статьи статьей а он почувствовал огромную силу в них. И понял это то, что, то, что он искал. Настоящие Вашнавы имеет огромную силу даже в статьях, книгах, словах. И вот он захотел встретиться с, с Чила Прабхупада, он приехал в Бак -бак за Гауди Матхе, предал Сема и попросил о спасении, и Шила видел его. Сказал, хорошо, если вы хотите получить Харинам приходите. И вот она оставила родителей и присоединился в миссии, к миссии. Я кратко говорю, о очень важных вещах. И вот Чила Прабхупад виде его. Я могу фотографию показать, если вы посмотрите, вы не поверите. был он вот таким, с широкоплечего, дюймов в плечах, прекрасные, красивые глаза у него были. Но Завтра мы фотографию покажем, что я Пухопад был очень счастлив встретить, доволен в виде его, и вот получив Харинам дикшу впоследствии. А Сила захотел проверить его, может заниматься вращением овощей в Майпуре. Сила Прахупат мог просто занять его по проповеди на заповеди, настолько он был могущественный, но все же он спросил такое простое. Я попросил заниматься таким простым делом. Он сказал да. И вот он отправился в Майпуру. В Майапуре. Он с земли, с, с богатой семьей, с Если вы посмотрите на его фигуру, телосложение, то вы увидите, вот он носил Из мешок риса и прочее, картошки. Ну, его все занималось такой простой физической работой. В моей матче, моей матче тоже какие-то домохозяева звали меня на рынок, чтобы я помог принести в матче там картошки, риса, мешок и еще чего-то. В то время финансы плохо было, поэтому даже грузчиков не могли нанять, поэтому я ходил и помогал, как бы не привык носить картошку мешками. <говор> угу. Но все же ее на голове. И вот так я брал, и шел до да, матка с картошкой на голове. Ну, с мешком картошки. И вот если нет терпения, если какие-то с... старшие вашневы говорят нам, то как я могу заявить, что кто написал какую-то неправильную седанту Бунтов Гасима и сказал, что я не могу принять это это ж... все неправильно и вот так или иначе он занимался вот этим выращиванием овощей и, в общем-то, таким простым служением. Поскольку Горопа -по Нима приближалась, и вот он был успешен в том, чтобы доказать, что он может совершать совершенно Севу, любую гурсовую силу. Прохопад был очень доволен им. Он не сказал, что не может это делать. И вот тем временем один очень, какая-то очень семья какого-то судьи высокого суда приехали в Мэпу посетить Чилу Пахупаду. Чилу Пахупаду сказал, что времени у меня мало, нет его, идите его к этому, к садовнику. Ну, ну, к этому, который занимается вращением овощей. И вот они, они пошли к этому человеку проверить, если там Бхамадабутаврит -бам там, Тут а, нашли его. Сверший Бхаджамандал Парикхама Махаш так одевается, что сложно его узнать. Очень такой грязной одежде в, в глине, в пыли, можно мимо пройти и не заметить. И вот там какой-то человек занимается этим овощами выращиванием выращением, вот, да, да, это он, идите, говорите с ним, и вот он. И начали говорить, этот судья был восхищен таким прекрасным языком, он говорит, таком красивом английском. И после этого Шила решил отправить его в мандрас. Он хотел there открыть храм uh, в Мадараси. Там мало места было. И вот там, в общем, было место, ну, такое, домик какой-то небольшой, очень, очень маленький, потом Рамананда Прабу, Мааши, Ламаду Гусей в общем, там помогали организации всего этого, и вот там однажды одна британская матадзе, она была очень вдохновлена этим бутавритом. Она сказала Святого что если согласна мне, вот единственная дочь есть, хочу выдать ее замуж за вас. У меня много денег, много собственности в Англии, если вы поедете со мной, я была очень счастлива. И вот если хочешь жениться на моей дочери, женись, я еще все наследство тебе отдам. И будто в ритмахчарей сказал, о, мать, смотрите, я уже оставила свою мать, своего отца. Их наследство, моя жизнь посвящена лотосам, стопам, силы Пахопады. А все остальное мне, я уважаю, конечно, вас как свою мать, но вашего предложения, к сожалению, не могу принять. И любой Бхамачарья или Саньяси, он не мог, не мог бы отказаться от такого предложения. И вот Бхутаврит Бхамачарья, он был успешен в южно проповеди. любое количество прославления недостаточно, чтобы прославить его в должном мире. И вот шлока, с которого я начал сначала чтобы уничтожить сопротивление сопротивления нашего оппонента. Мы хотим уничтожить Это моя решение. И это все. Панча Гармадоноса быстро, быстро. Радакунду, уже предложил это И что кирила. Чудо случилось, когда закончил Последний день я зашел в жах так Амаду Таквани на берегу Радакунды, и я молился ее лотосным стопам. Пожалуйста, прости меня. Я подсчет душа. И каждый год я это делаю, и, и я обнаружил много камней там. И среди этих камней я нашел гириаджи там. <говорит> я Гирираджи тут не в таком невышительном месте, я покажу завтра, я взял разрешение у Джахны Маты, чтобы я взял этого Гирираджи Шилу со мной, и вот, по ее позволению я при Нес, я привез, и я потом пошел в Баджаку Тиршилы и показал им, и преданный, который 30 лет обажен, совершает, меня очень уважает. И э, Вибас, пробую его зовут, и он тоже одобрил, что Гире Радж, как вы нашли его. И вот так он пришел.